функционалом и новым дизайном. В новом устройстве сохранены функции биоэнергомассажера предыдущего поколения, а также реализована новая технология ультразвукового воздействия и использованы улучшенные современные материалы. Внешняя отделка нового биоэнергомассажера выполнена из натуральной кожи. Устройство поддерживает функцию быстрой USB-зарядки и оснащено специальной ультразвуковой насадкой. Благодаря усовершенствованию технологии производства значительно повысилось качество токопроводящих перчаток, проводов, соединительных элементов, силиконовых накладок, корпуса и пульта дистанционного управления. Ультразвуковая волна с частотой выше 20 000 Гц отличается хорошей направленностью и сильной проникающей способностью. Ультразвук широко применяется в медицине и косметологии для дробления камней во внутренних органах. Увеличение дисперсности лекарственных средств обладает сильным дезинфицирующим действием. Ультразвуковая насадка биоэнергомассажера третьего поколения изготовлена из титанового сплава, который обладает высокой проводимостью и устойчивостью к окислительным процессам. Ультразвуковая насадка позволяет выполнить глубокий массаж лица и тела, улучшить кровообращение в тканях и внутренних органах активизировать биохимические процессы в организме. Частота волны ультразвуковой насадки фо достигает 1 мегагерца, что эквивалентно 1 миллиону массажных вибраций, воздействующих на клетку ежесекундно. Воспроизводимые звуковые волны улучшают функции клеток и способствуют развлечению затвердевших соединительных тканей. Ультразвук быстро повышает температуру клеток в глубоких слоях кожи, благодаря чему происходит улучшение кровообращения, нормализация обмена веществ и повышение клеточной активности. Ультразвуковая насадка FOCO обладает мощной проницательной способностью, стимулирует усвоение питательных веществ, улучшает проницаемость сосудов, оказывает антибактериальный и противовоспалительный эффект. Ультразвуковая насадка ФОКОУ также обладает выраженным детоксикационным и противовоспалительным эффектом, повышает мышечный тонус, улучшает состояние и подтягивает кожу, корректирует фигуру за счет сжигания избыточных жировых тканей. Современный комплексный подход для поддержания здоровья, молодости и красоты всей вашей семьи – главный тренд в мировой индустрии здоровья – новый биоэнергомассажер ФОКОУ.